Агата Муцинейце не сходит с первых полос скандальных хроник. После развода с Павлом Прилучным за личной жизнью звезды закрытой школы пристально следят поклонники. Они утверждали, что заметили артистку в объятиях женатого режиссера Клима Шипенко. Потом актриса Галина Безрук обвинила своего мужа в романе с Муцинеицы. А теперь еще и очевидцы подловили Агату с третьим мужем Екатерины Климовой. Агата Муцинеицы обнималась с Гелой Месхи за кулисами съемочной площадки восьмого сезона «Ледникового периода», пока другие участники шоу оттачивали навыки на тренировках. Разведенные актеры ворковали в полутьме. Общение бывшей жены Павла Прилучного и бывшего мужа Екатерины Климовой плавно перетекло в объятия и поцелуй в щечку. Правда, как только актеры заметили, что за ними наблюдают, они отпрянули друг от друга. Очевидцы происходящего подметили, мол, может, у парочки все и сложится. Ведь оба красивы и свободны. Напомним, про муцинеицы последнее время ходят много слухов. Недавно сплетники предположили, что она могла изменять Прилучному с женатым актером Артемом Алексеевым. Жена мужчины Галина Безруко публиковала откровенный пост, в котором сообщила о разрыве с супругом и раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни. Оказалось, что Алексеев изменял жене со старой знакомой. Об этом несчастная без рук узнала из переписки мужа. По словам возмущенной актрисы, та знакомая и сама недавно пережила развод, сильно переживала и на всю страну произносила, что и близко не подойдет к женатому мужчине. Имени разлучницы Галина не назвала, но поклонники уверены, что речь идет о богате. Дело в том, что лет десять назад Муцинеица якобы крутила роман как раз с Артемом.